Здравствуйте друзья, художники-любители. Это продолжение видео, под названием, Вы не могли бы проанализировать мою картину, секрет живописи. Для понимания о чем речь, посмотрите две первые части. Во второй части была показана картина, которая была придумана Фантазия. Насмотревших старинных полотен, горных рек и озер, мне захотелось написать свою картину в этом стиле. В натуре я никогда не видел подобных пейзажей. Поэтому пришлось включить фантазию и использовать некий опыт, который был наработан ну, путем копирования. В чем заключалась трудность в создании картины, так это придумать композицию. В голову ничего не приходило. Пытался вспоминать увиденные картины, как строятся горы, где должна быть вода и тому подобное. Но по воспоминаниям получалось на что-то похожее, чего моя душа отвергала. Получалось опять не свое. Выручил случай, когда я стал рисовать карандашом всякие каракули. Вот смотрите, обычная загогулина, включила мое воображение. Я провел еще пару окружностей, и тут увидел, из левой полуокружности воображение появилась высокая скала. В эллипсе, который по центру этой загогулины, я увидел озеро, которое ручьем стекало в левый нижний угол картины. Правая полуокружность навеяла, в моем воображении, невысокую гору, на среднем плане. Вроде линейно, но что-то вырисовывалось, появлялось. Далее сложнее начал искать темные и светлые пятна на рисунке, чтобы понять, откуда дать свет и куда положить тень. Конечно, я понимал, что свет будет идти от неба. О состоянии погоды или природы пока не думал, то ли будет солнечный день, то ли пасмурный, то ли вечер, то ли ночь. Короче, рисунок – это мучение, пик которых был еще впереди. Вот такие каляки-маляки получились. Дальше было еще сложнее. Поиск мелочей. Искал где и какие камни раскидать по берегу, куда запихать зеленую растительность. Путь был длинным, поэтому забывал о камере и много материала осталось за кадром. Тем не менее, когда в линейном рисунке уже просматривалась композиция, я перевел ее на холст и просто стал писать. На этюде еще не раз изменяли всякие мелочи. То лишний камень нарисуют, то уже имеющуюся вытру и тому подобное. Когда перешел к цвету, то красок использовал по минимуму. Это синяя, красное, желтое, коричневая и белила. Для самого озера и просветов неба сквозь облака решил использовать бирюзовую краску. Она продается в тюбиках. После подумал, а зачем, если у меня есть две краски ФЦ, голубая и зеленая. Если две эти краски соединить и замешать на белилах, то я получаю бирюзовую краску. На этом я остановился. Интересно, когда пишешь копию с какой-нибудь знаменитой картины, есть о чем рассказать, есть с чем сравнить, стараешься не выйти за рамки увиденного, стараешься, чтобы получилось как у автора, а когда пишешь свою, да еще выдумку, то и сказать нечего. Потому что по ходу, не совсем понимаешь что получается, лишь только в конце написания можно сделать какие-то выводы. Поэтому без слов, смотрите ход работы, немного в ускоренном виде, а в конце посмотрим. Я считаю данный этюд э, односеансовым, хотя было их три. Просто картина не столько писалась, сколько придумывалась по ходу. Где-то изменялся цвет, где-то высветлялась, где-то затемнялась и тому подобное. Поэтому за час этюд написать не удалось. Некуда было посмотреть, особенно в поисках цвета и оттенков. Конечно, я обращался за помощью к подобным картинам, чтобы подсмотреть, ну, как пишутся те же скалы или камни. Ведь в натуре, я никогда не видел подобных пейзажей. Короче, закончив один сеанс от усталости, я останавливал работу. После день-два разглядывал ее, обдумывал, что изменить, а что подправить. И так до третьего сеанса. В третьем сеансе, уже пошли дописки мелочей, здесь тоже рассказывать нечего, просто смотрите. В итоге, получился вот такой этюд. Горы, небо и вода, вот такая ерунда. Эта ерунда будет являться референсом для написания самой картины. Для тех, кто внимательно смотрел предыдущие части, повторюсь, там я просил проанализировать саму картину в комментариях. Она хоть и писалась с этого этюда, но написана совсем по другой технологии. В следующем ролике, я уже открою секрет, который я вас просил разгадать. Друзья, Всем творческих удач и до новых встреч!